я им запишу Ай. ловчик я в шоке у меня сейчас была сумасшедшая с парнем прокачка я поставил на запись в какой-то момент эта запись отключилась я не видел никогда она отключилась ни на каком моменте и ему сейчас было, вот сейчас мы оба сидим расстроены, он тоже в эфире, потому что ему крайне важно было эту запись переслушать, потому что там миссию мы формировали, психологические всякие штуки, блин, их огромное количество, он в закипе, и я в закипе, и нам нужно переслушать. Но когда остановилась запись, что мы упустили? Мы оба в шоке. Посмотрите, либо даже... Либо у вас есть ограничение какое-то, либо она вылетает. Либо когда вылетает, должен появиться, я не знаю, бешеный, яркий, на весь экран, что запись остановлена. Я не знаю, что должно быть. но это, это, это Я уже не первый раз это замечаю, но тогда были не столь важные моменты. А сейчас я в шоке, честно говоря. Я думаю, что... Сань, ты в шоке? Или тебе пофигу? В шоке, в шоке. Ты тоже в шоке. Ну, пипец. Ну, вот такая ситуация, Вовчик. Ладно, в любом случае, мы с тобой много о чем поговорили, но смотри, Сань, миссия. Твоя миссия значительно шире и серьезней, цепочка логическая, нежели просто потрахаться. На самом деле, тем, что ты помогаешь пацанам осуществить множественные контакты с разными девчонками, ты помогаешь им найти ту девчонку, которая гармонично с ним, по эмоциям, по запаху, по психофизике, по, по интересам по жизни. Саша, это я понимаю всё. Вот, мы с тобой проговариваем, я... тебе это нужно проговорить самому, уметь проговорить, Сань. Не понимать, а проговорить, чтобы ты вот так, как я тебе говорю, мог, Санечка, взять и сказать пацану, мне важно, для чего мне важно, чтобы ты начал встречаться. Не для того, чтобы ты просто потрахался, а для того, чтобы ты нашел ту девчонку, с которой тебе будет реально кайфово, чтобы ты, сука, через год, вот это боль, сейчас потрахаться, а через год, чтобы не до всех дойдет, до 25-летних это дойдет. Чтобы ты через год не ходил с ней рядом и не стремался, чтобы она не стремалась. Но вы завязали себе бытом, обязательствами и держали друг друга удавками. А те, которые хоть как-то худо повстречались, они это поймут моментально, как ты сейчас-то понимаешь на твоем полуторалетнем опыте. Чем больше завязываешь, тем больше ты погрязаешь в это. И, тебе, и потом разорвать это все сложнее и сложнее. А потом появляются дети, которые живут в этом браке неудовлетворенных двух людей. А потом эти люди начинают гулять друг от друга, потому что наконец-то находят на стороне ту бабу, которая пахнет, которая притягивает его на уровне эмоций, гормонов, на конфигурации задницы который смотрит, он видит, что он ее хочет, не как самец, а на уровне вот комплекса вот этих вот ощущений. Появляются любовницы, любовники, измены, вранье, грязь, дети, которые видят и чувствуют это на ментальном уровне, что в семье что-то не то, неуважение, не любовь. Вот что ты делаешь. А потрахаться это только лишь инструментик преодоления и выхода на контакт. Чтобы понюхать одну, понюхать вторую, понюхать третью. Поп попробовать еще дальше с ней завязать, а подход не подходит. Потому что спектр, по которому мы совпадаем, это не только потрахаться. Вот, все, закончили. Значит, основная я твоя сэр. задача. Да. Угу. А, появился одно дело понимать, а другое дело транслировать. Разг... Вот я тебе сейчас, наверное, убедил тем, что рассказываю, то, как я это говорил, как эмоционально, как с болью говорю. Есть ощущение убежденности? <р interfering> <рока> Есть. Вот, возможно, это и будет твой фокус, понимаешь, фокус-фокус. Когда ты скажешь его истинные боли. Когда ты скажешь о том, о чем он еще не думал или уже задумался, или уже проходил, ну, а для этого у тебя, у тебя был опыт женщины, да, был. А почему? Вот тебе а диагностика и че, как? Да блин, повстречались полгода, сука, не могу пахнет от нее хреново, или не могу она меня начинает раздражать своим смехом, или не могу она меня раздражает тем, что блин у нее в холодильнике срать. или не могу потому что она, сука, блин, белоруска, у нее сплошная картошка на завтрак, обед и ужин. Тебе без разницы, что его раздражает. Это, это, это еще одна ячейка в совпадении файлов. Либо они совпадают, либо не совпадают. Чем больше совпадений, тем лучше. Много несовпадений, а совпадения будут только расти. Нужно понимать, что совпадение, если на определенном периоде несовпадение одно, то оно а увеличится в, своей, в своем безобразии, б их будет больше они будут появляться, так называемый инфинити инфинити уменьшается, раздражение увеличивается с тебя миссия насрать на все остальное с тебя твоя миссия это первая задача, Саш как только ты ее начнешь говорить ты ее только начнешь переживать эмоционировать по этому поводу потом сделать разбивку по диагностике на какие точки жать это будет понимаешь, вот мы с тобой на самом деле пришли у меня есть определенная убежденность, что это то, что надо. Потом исправлять паблик чертовой матери, насрать тебе, что будут говорить 40-летние или 30-летние, потому что таких 50-летних, как я, мыслящих вот так вот, ты понимаешь, что их в принципе мало. Потому что я желтый, я шизик. Вот. А... Приводить в порядок с точки зрения твоего эмоционального состояния, твоего желания помочь, твоих болей и твоей целевой аудитории. Как она говорит, как она срёт, как она болеет, чем она сколько трепаков, блин. И везде везде у тебя должно быть красным этим самым, что ребята, презерватив. Я вас учу, но презерватив, нарисуй презерватив, я тебе... Я тебя научу, как подойти. Ну, сука, чтобы ты был презервативом по-любому. Вот такой презерватив на все. Пусть в шоке буду. Почему? Да потому что это важно. Если ты сейчас, сука, заразишься какой-нибудь дрянью, я тебя научу, а ты передашь эту дрянь дальше. Пошел вон отсюда. Пошел вон, я тебе ни слова не скажу. Я тебе, блин, ни одной подсказки не дам. Отбивка, вовратку, отсечение. Если у тебя нету кармана, ко мне приходить на консультацию с презервативом. Показал презерватив? И разговариваем, Не показал? Пошел вон, иди покупай презерватив. Если у тебя нету денег на презерватив, значит тебе рано, блин, встречаться. Я тебя не научу, потому что ты, сука, ты сам, блин, подхватишь хрень какую-нибудь. Ты наградишь еще, блин, с десяток, когда я тебя награжу, на, на, научу. Я против этого. Я за то, чтобы были семьи нормальные. Потому что у меня, у меня есть три девчонки знакомых, которые по дурости 40 лет назад Подхватились СИФА, успешно вылечились. Она до сих пор 17 лет от идиота какого-то. У нее так и нету детей. Она всю жизнь прожила с мужиком, с двумя детьми. Угу. Как она себя чувствовала в этой ситуации все эти годы? На позиции кого? Жены, домохозяйки, уборщицы? Любовь? Сколько она длилась, любовь? А что потом? А потом страх, неизбежность, невозможность двинуться куда-то. вот тебе фишка презерватив ко мне приходить только с презервативом что, как, почему что за идиот хочешь знать почему ссылка, эмоционально мы с тобой запишем видео потому что ты идиот если ты без презерватива в кармане вышел на улицу и не дай бог я тебе... а я тебе научу как знакомиться с девчонками и у тебя нету этого презерватива Прошел вон отсюда. Ну, ладно, сразу? Я, подумал, я понимаю, это немножко я себе сейчас эмоционирую эм, в рамках своего психотипа. Ну да, да, да. Я, я понимаю, что это все под меня надо тоже подстраивать, потому что я в принципе так не веду себя. Просто мне. А ну просто ты я. А может быть тебе надо поговорить? А ты что, не согласен со мной по поводу презервативов? Нет, согласен. Почему? А ты согласен, что тебе нельзя учить человека, который не приучен носить в кармане презерватив? А ты не согласен с тем, что если у него нет денег на презерватив, 300 рублей он жмется, то и у тебя ему делать нечего. Следовательно, он тебе не заплатит. А, и, то, а я это? просто не хочу делать именно ну, сознательный акцент на сексе. Да секс – это инструмент, не более да, того. Да, Боль, да. триггер. Я Улипи просто хочу, чтобы займёт. он был фоном. Ну, в смысле, не так, знаешь, что вот, вот эта романтика, нет. Смотри. Нет, смотри, просто... смотри, смотри Саня, а -а -а. я тебя услышал. Слушай. Смотри, я же тебе тебе говорю. Что, хочешь потрахаться? Хочешь секса? Пошел. У тебя есть презерватив? Нету? Пошел вон, заработай на презерватив. И теперь смотри. Это проскальзывает, потому что я дальше ухожу в главное. Потому что если у тебя нету презерватива, я это тебя научу, как контактировать. Но ты же придурочный. Ты же влезешь в первую, вторую, третью, и не зная, где ты чего подхватишь, а потом понесешь, благодаря моему учению, дальше эту дрянь. И что мы получим в результате? Девок бездетных, мужиков с подниженной потенцией. А потом вот семья. Какая семья? В которой два идиота, которые переболели, которые не могут нормально родить. Да я тебя услышал. В общем, мне надо тоже подумать. пора переваривать. Давай заканчивать. да. То уже по времени пипец полный. Все. Сейчас запись шла. Слава богу, Санек. Эмоция и гвозди. Пипец, смысл, вы зависли сегодня. Эмоция. Наверное, смятение. Потом.. Ну, азарт, хотя не в такой степени, как там. Я пока сейчас просто заморочился, мне надо думать. Мне... Я понял. Переспать. Да. Это, это и есть, когда у тебя есть смятение, есть азарт. Это разные стороны. Смотри, у тебя... То есть, вроде бы зажигает что-то, но ты не совсем уверен, у тебя оно не любилось. Поэтому смятение есть, это нормально. У меня не ярко сейчас. Просто, знаешь, я это как способ мышления, как компьютер, все загрузился, uh -huh. пошел uh -huh. процесс, и мне начинает это все. Третье, вот ощущ... Третье ощущение, наверное, перегруз какой-то, да? Перегруз, однозначно. А в чем он выражается? Ну, я тебе говорю, я автоматически а? сразу начинаю анализировать, мгновенно. Вот все uh -huh. подряд структурировать, анализировать, и меня сейчас ну, просто да, да, там, да, да, да. на фоне. А вот вообще, фоном вообще? у меня на этом все крутится. Ну, это хорошо, да, да. Хорошо, ладно, ним. А, три гвоздя. Гвозди. Ну, во-первых, то, что, да, надо философию придумывать. Немного всего было. Потом надо вот, вот эти фокусы, как ты их назвал. Что еще? Что-то там мы про... Так, я вот... Вот насчет чего я цифры помню? 20-25, uh -huh. аудитория... А, ну да, ну то, что надо... Не, не помню. <laughs> ну то, что нужно подстраиваться под аудиторию, которая... А, ну мы там про общение говорили, да, то, что... Слушать там как раз... В общем, про... И Изучить общение 20-25-летних. Просто что вспомнилось. Так. Что еще? А уже нормально. Смотри, я за тобой писал. Философия-миссия. Философия-миссия. Да? Угу. А на самом деле важный момент. Следующий момент. Фокусы. И ты то, что сказала аудитория. Сузить, изучить в поле. Сузить максимально. Uh -huh. Максимально сузишь, соответственно, не будет разбрызгивания туда-сюда. Будешь бить по самой болевой точке, по самой, вот, по самой поддых, по самой не хочу. И тогда твоя авторитетность, экспертность, она автоматически будет вот взлетать. Взлетать. Uh -huh. Через год, через два тебе это надоест, ты найдешь новую целевую аудиторию. Расширились да, это, это все возможно, но сейчас это твое пока ты здесь и ты реально, ты реально здесь полезен, ты реально можешь сделать здесь прорывы, сумасшедшие. Угу. Ну да, да. Все, я тебе сейчас весь свой вот этот все, что писали, кинул. Мне все-таки кажется, да. хорошо может пойти тема с как они там называются, я не помню. В общем, находить э, ребят, с которыми вот, бесплатно работать и э, все, все, вот эти наши результаты, там все успехи, вс весь процесс, особенно там всякие интересные мероприятия, там события, все это в паблик кидать. Но чтобы, да. потому что меня бы это дико просто сильно зацепило. Если я прям смотрю, вот, вот там первый пост, парень пришел, э, там вот такой, я там все боюсь. И там с каждым новым видно, что парень там приобретает уверенность, что вот он там и это, и это поделал, и. Ты знаешь, тут какая я что нашел, какой минус в этом? Угу. Я нашел здесь в этом один минус. Знаешь, какой? Надо каким-то образом, я еще не знаю, как, я просто это чувствую. Это нужно структурировать, потому что. Так у меня Сейчас... есть структура. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, я тебе скажу, ты поймешь, да или так, или не так. Потому что, а, я не, не я вот сейчас не, не имею обратной связи, люди отслеживают ли эти результаты. Мне кажется, что им сложно находить их в потоке других а, информационных потоков. Они про, про, утопают. Вот те результаты, которые ты пишешь, микроотзыв, да, и так далее. Вот это каким-то образом важно, чтобы оно было легко находимо. Вот. Понимаешь? Ну, я думал, ты знаешь, просто в между. То есть, чтобы паблик был. Вот. То есть, был, были материалы, были какие-то мысли от меня. А на фоне этого, то есть, ну, я регулярно выкладываю. То есть, там, вот там, человек вот, да, да, да, да. как-нибудь, человек месяца. Вот за этот месяц мы с ним там делаем кучу разных шагов, всякие там интересные штуки. И выкладываем. И затем там его да, какой-нибудь да. такой бомбический отзыв. Типа, вот у меня там... А поработали, я теперь там и так, и так, и так, и так. Это кейс. Это кейс. Это кейс. Вот форма кейса, чтобы он отслеживал в процессе, люди, зрители отслеживали в процессе, и в результате. А потом еще отдельный кейс. И причем вот эти маленькие кейсики, они хороши, что они бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Человек не рассказывает в конечному инверту. Вот я пришел стать с тем-то, а стал таким-то, и так далее. А прямо видно динамика. Я за счет этого и хотел. Вот, вот, благодарю тебя, ты мне тоже натолкнул, что форма подачи, э, читаемость, находимость, вот это вот, да, прямо да. Вот Мне кажется, это если вот правильно все это организовать, вот прям грамотно, хорошо, это просто такой бомбой может быть. Да, да, да. Это технология, кстати, которую никто не использует, обрати внимание. Вот, я, я почему-то подумал, ни у одного не увидел такого. Потому что есть э, это пастух и есть стадо, и все бегут, за, большинство бежит за деньгами. Копируем, делаем, копируем, делаем, копируем, делаем. Без этого, то есть мы включаем это, но в рамках там инструментов, техник каких. -то. Да. Вот. Ну, надеюсь, мы с тобой будем новооткрывательными, будущими парабелами или чер чер чер черниковыми в, в, в направлении философии. Мы все, определились. Да. Мы с тобой зачинатели этого движения. Лады, Санек, запись есть? я сейчас перекину, выложу, тебе скину все, что сохранилось, Ой, ага. по возможности будет желание, посмотришь, послушаешь на фоновом. Капец, конечно, мы просто по времени сутра да время сейчас наверное бог с ним мы на самом деле вот это вот непринятие принятие себя чуть-чуть вот у нас с тобой начинает работать на самом деле мы с тобой сделали сейчас очень мощные прорывные вещи стратегические которые не дают мгновенных денег но стратегически да надо переходить к тактике надо зарабатывать и кормиуси семью кормить безусловно но стратегически мы сегодня с тобой сделали шикарные вещи вот я не знаю как ты я это ощущаю шикарное Угу. я за тебя просто вот рад я хочу найти себе человека который мне вот поможет тоже вправлять мозги и направлять вот в это русло ну, ладно, Саш, я пойду давай. переваривать все, да я ну, уже завершил я, я понял Я по если у меня семья не спит то, детвора, я на часик тоже все к чертой матери отключаю и пойду с семьей Ага. ну все, давай